Ремонтное производство, но ну, та же история, что у нас цеховой планировщик, когда есть узловой метод ремонта, соответственно, нужно уметь планировать процесс восстановления узлов-агрегатов в ремонтном Комбинатор работ – это отдельная специальность, которая занимается уже выдачей заказов, те, которые спланированы на горизонте месяц, выдачей их в недельный план. Опять-таки, в тех книжках, о которых я говорил, почему-то на Западе разделяются, но и мы понимаем, почему. Сначала идет балансировка, то есть вы на горизонте месяц уточняете, что люди в этом месяце есть определенные квалификации, а их фамилия, их наряды, по сменам это уже более локальная задачка, это мастер, он занимается уже расстановкой людей по участкам, это расписание. Ну вот в западной культуре принято иметь двух планировщиков, один на те задачи, второй на более мелкие.